Всем привет! Сегодня разберемся, как купать готовый бизнес, который будет приносить вам дивиденды. Тема обширная, поэтому, если эта тема интересна, ставь лайк авансом, подписывайся, задавай свой вопрос в комментариях, помогай каналу расти, а мы продолжаем. Зачем вообще выбирать бизнес, да, и по каким критериям? Ваша задача снизить риски того, что вы не получите тот результат, который вы увидите в описании, потому что Первое, с чего стоит начинать, надо понимать, когда в каких случаях продают бизнес. Есть несколько вариантов. Первое, это когда люди продают бизнес от проблем, да, когда ты понимаешь, что, скорее всего, та кофейня, которая стоит 50 тысяч рублей, не приносит того заявленного дохода, и человек просто потратил свои деньги и продает его по цене материальных ценностей. В этом случае, если ты чувствуешь, что ты готов потянуть это на себе и хочет получить незабываемый опыт, конечно, welcome, но сразу понимаем, что ты самозанятый. Если мы говорим об инвестировании. То нужно искать те бизнесы, которые продаются не от проблем, а которые за счет продажи масштабируются. То есть, это может быть некая франчайзинговая сеть, которая понятным языком объясняет, почему она сделала французу, что конкретно она хочет делать. Она хочет зарабатывать, она хочет получить какие-то дополнительные преимущества. Итак, давай последовательно разберем алгоритм, как подходить к выбору бизнеса. Если будут появляться конкретные вопросы, пишите, также продолжим эту серию видео, будем детально разбираться. Значит, первое, на что я смотрю, но ну, у меня вообще есть очень серьезный критерий, то, чтобы я не участвовал в бизнесе, да? То есть, если я хочу его купить и зайти своими инвестициями, это либо мой собственный бизнес, да то есть я могу в него инвестировать какие-то деньги, как например в бизнес по доходным сайтам, и я знаю, то, что у меня находятся все рычаги контроля. Соответственно, если я покупаю долю в бизнесе и мне нужно необходимо участвовать, это на самом деле большой вопрос. И Тут всегда нужно понимать, какая ваша роль в этом бизнесе. Будете ли вы просто инвестором, который будет получать акции и доли в бизнесе, то есть часто доля пассивного инвестора, она ниже, вы должны быть готовы к тому, что если вы не хотите ни в чем участвовать, Отдавайте просто доходность. То есть это будет э, ниже доходность, но при этом вы экономите 100% своего времени. Второе, когда вам нужно, необходимо участвовать там, например, 1-2 часа в неделю. То есть более такой полупассивный бизнес, это, к примеру, те же доходные сайты, они также могут работать, когда вы один-два часа в неделю тратите просто на то, чтобы посмотреть, что все окей, все в порядке, системы мониторинга работают, публикация материалов идет, доход капает круглосуточно и вы можете находиться в любой точке земного шара, это важно. И наконец, если вы самозаняты, если вы готовы купить бизнес и вписаться и тянуть его на себе, то ну, вы просто для себя должны решить, надо вам это или не надо. Значит, вторая история – это растущий бизнес, то есть это растущий рынок. Бизнес должен быть растущим, то есть я не куплю оконный бизнес, потому что рынок стагнирует, но при этом мне интересны все IT-стартапы, мне интересны IT-компании, мне интересны доходные сайты, мне интересны YouTube-каналы, мне интересно много технологичных бизнесов, потому что, во-первых, мне это интересно, во-вторых, они находятся на растущем рынке. И тут всегда нужно понимать, чтобы у вас был свой собственный интерес, второе там или третье, и то, что бизнес должен быть на растущем рынке для того, чтобы вы могли выжить максимум. При тех же самых движениях вы будете получать просто больше. Хорошо. Следующее – это финансовая модель. Здесь нужно понимать, какая доходность у бизнеса, да, с условием того, вы инвестор, либо вы все-таки участвуйте в этом бизнесе. Второе – это ликвидность. Можно ли его продать? Что происходит с телом? То есть, когда вы купили этот бизнес, что произошло с телом? Можно ли этот бизнес дальше продать? Если можно, то с каким дисконтом? Готов ли продавец, например, такие таких случаев тоже бывает выкупить этот бизнес обратно по какой-то цене, там, там допустим трейд так называемый, там 50% стоимости, либо есть брокеры, которые могут помочь вам с продажей этого бизнеса. То есть, прежде чем заходить, всегда надо понимать того, что есть ли там точка выхода, либо вы понимаете, что вы покупаете денежный поток, то есть есть точка входа, есть денежный поток и нужно всегда бизнес рассматривать как инвестицию, есть ли там ликвидность. Это тоже важно. Вот это крайне важный вопрос и здесь самое большое количество файлов. То есть готовы? То, что когда ты находишь бизнес модель, крутую бизнес модель, морские контейнеры, какой-то алгоритмический трейдинг, тебе показывают результаты. И ты понимаешь, ну даже если ты видишь, что модель просто обалденная, цифры сходятся и с потребом, и без потреба, самый главный фейк ждет тебя в команде. Потому что помимо того, что тема должна быть классная, она должна быть на растущем рынке, цифры должны сходиться, все штурмовые конструкции совпадают, нужна команда, которая способна переварить рост. Потому что если у команды нет опыта, у нее есть там... 5 условно единиц объектов, да, а им приходит 100 объектов, и в этом случае появляются совершенно другие процессы. Поэтому, когда ты выбираешь команду, ты должен смотреть, какой опыт реализации этих проектов. Если, может ли она вообще, в принципе, потенциально с этой историей справиться, это тоже важно. И в этом вот, наверное, первое, с чего стоит начинать, это именно посмотреть, а в кого я буду инвестировать. То есть вопрос, не вопрос никуда инвестировать, да, не какой бизнес купить, а именно в кого. Конкретно я буду инвестировать. Либо может получиться, что вы инвестируете в себя, потому что впишетесь и будете тащить всю эту историю на себе. Естественно, это due diligence юридический, Кто твои партнеры? Были ли у них проблемы какие-то? Это все нужно проверять до того, как ты выйдешь на крупную сделку. Потому что мы говорим не о том, что как купить там салон маникюра там за 100 тысяч рублей или какую-то кофейню с остаточным оборудованием за 50. Мы говорим о серьезных инвестициях бизнеса вот там 2 миллионов рублей и выше. То есть, там, где вы инвестируете максимальное количество денег, но при этом рассчитываете получить пассивную позицию и получать длительный доход и иметь точку выхода в случае чего. Да, и такие бизнесы тоже есть. Мы с моим партнером постоянно отсматриваем эти бизнесы, встречаемся, проверяем, смотрим команду, смотрим финансовую модель. И когда цифры сходятся, к сожалению, это бывает нечасто, но когда цифры сходятся, мы, естественно, в такие бизнесы тоже инвестируем либо долями, либо заходим целиком. То есть здесь зависит уже конкретно от проекта. Если у вас есть именно такой бизнес, не стесняйтесь, пишите мне в директ. Расскажите о нем. Ну, учтите просто вот, опять же, параметры, по которым стоит анализировать. Это рынок, это конкретная финансовая модель. Что у вас за инвестиционный проект либо бизнес-проект? Какую роль вы увидите, В чем вы видите наше участие? Да, это команда. То есть расскажите о себе. Почему этот бизнес получится именно у вас? Потому что вы уже, например, 500 таких запустили, еще планируете еще 500 сделать? Тогда, конечно, окей. И наверное, финальный вопрос – это масштабирование через инвестиции. То есть какую сумму денег ваш бизнес бизнес, который вы покупаете, готов переварить. Потому что одно дело, когда ты… Ну, вот попробуй масштабировать бизнес по доходным гаражам, просто ради интереса. Там, можешь ли ты сделать тысячи доходных гаражей? Скорее всего, нет. Контейнеры морские? Скорее всего, да. Вперся в проблему там, с инвестициями? Понятно, что он может там переварить там, определенное количество контейнеров, либо определенное количество доходных автомобилей, прежде чем начнутся проблемы с управлением. То есть все это критически важно, насколько твой бизнес чувствителен к росту через деньги. Если это есть, если все эти ниши совпадают, все эти темы совпадают, то почему бы и не купить. Задавайте свои вопросы в комментариях, стоит ли продолжать эту тему, стоит ли развивать, стоит ли приводить конкретный пример. У нас на канале есть видео, в подсказках вот здесь мы его закрепим. У нас были разборы мебельного бизнеса, у нас будет очень скоро разбор арендного бизнеса, поэтому обязательно ставь лайк, задавай свои вопросы в комментариях, подписывайся и увидимся в новых уроках.